Добрый день, наша фракция Левопатриотический блок вас поздравляет с началом работы новой сессии, восьмой по счету. Надеюсь, что она будет весьма продуктивной. Прекрасно понимая, что страна находится в кризисе, что она обложена санкциями, что нам бросили вызов все самые агрессивные натовские и бандеровские силы. и все сделаем для того, чтобы Дума работала производительно, а наша фракция и партия выполнили все свои обязательства перед избирателем. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Вот сегодня в «Правде» и «Советской России» опубликована наша повестка дня. Речь идет, что главное требование времени – это выход из тупика и устойчивое развитие нашей страны. В этой связи мы подготовили бюджет развития, который насчитывает примерно 33 триллиона Такие ресурсы у страны есть, и мы все сделаем для того, чтобы они направлены были прежде всего на поддержку граждан, кому сегодня очень тяжело. А тяжело половину страны, она живет меньше, чем на 20 тысяч рублей в месяц. Дети войны в селе получают 7-9, а в городе 12-14. Это нищие прозябание и дальнейшее вымирание. Наша страна единственная из крупных держав которые теряют сегодня по 800-900 тысяч своего населения ежегодно. В этой связи мы недавно проблемы обсуждали с президентом. Один на один в течение часа я сказал, главный вопрос – это сбережение народа. Отсюда минимальная зарплата должна быть 25 тысяч, минимальная пенсия – то же самое. И надо все сделать для того, чтобы поддержать талантливых людей, которые двинут страну вперед. Предложил на Государственном Совете вместе с новым составом Думы рассмотреть демографическую проблему в первую очередь. Президент согласился, я надеюсь, что она будет рассмотрена уже в этом году. Для того, чтобы решать проблемы, нужны локомотивы. Всегда в условиях кризиса, прежде всего, уделяют особое внимание науке и образованию. Сегодня финансирование науки абсолютно жалкое, оно пять раз уступает тем, Темпом, которые были в СССР и всем сегодня ведущим странам. Поэтому мы предложили увеличить это финансирование примерно из всех источников науки образования и здравоохранения по 7%. То есть на эти цели направить примерно пятую часть нашего бюджета и такие средства и ресурсы у страны есть. Мы должны немедленно отменить закон о пенсионке. Это пенсионное людоедство, по сути дела издевается над страной. Практически все фракции шли на выборы, никто не говорил, что они поддерживают, но мы настаиваем на том, чтобы «Единая Россия» проголосовала за это и одновременно решить вопрос о детях войны. Закон готов, 40 субъектов России приняли свои законы, но это федеральная повестка, и мы обязаны все сделать для того, чтобы поддержать детей войны. Ключевым локомотивом, который позволит вытащить страну из кризиса, являются народные предприятия. Я президенту положил на стол из опыта народных предприятий совхоза имени Ленина, Звениговская, которая стала лучшим в Европе, Сумароковская, Уссули-Сибирская, Иркутская область, она стала лучшим в Сибири и на Дальнем Востоке. И сказал, вы поручали провести нам семинар, мы провели Выступили и министры, и академик Кашин, наши руководители предприятий, все это одобрено. Но через три дня пришла полиция, прокуратура, стали обыскивать, преследовать, вести рейдерские атаки. Это не только недостойно, это абсолютно недопустимо. Я был просто шокирован. Вчера проводим заседание у Володина, поднимаю телефон, вдруг звонят. Вот есть такое предприятие, небольшое, народное, работают почти одни женщины, аэроинтерьеры. Оборудовали кабинеты у министра Шойгу, тем не менее нагрянули под прикрытием силовых ведомств рейдеры, курочек ломают это предприятие, украли станки и якобы им поручено в течение трех дней уничтожить это предприятие. Я официально обратился к министру внутренних дел Колокольцеву, отправил телеграмму главному полицейскому Москвы, Сегодня, в вот день открытия сессии, обращаюсь в третий раз к мэру Собянину. Он давал поручение разобраться, но, видимо, оно не выполнено. Срочно надо остановить уничтожение предприятия, коллектива, где женщины имели работу, имели зарплату, а в результате сносят так же, как в свое время уничтожали ЗИЛ, производство станков и многое другое. На мой взгляд, это не только недостойно, это совершенно недопустимо. Я надеюсь, что в течение часа будет соответствующая реакция. Но есть еще очень тревожный симптом после выборов, когда наши товарищи собирались в Кирах для встречи своими избирателями. Это были обычные встречи, которую мы проводили от Дальнего Востока до Калининграда, потому что ковид внес свои коррективы, некрупные залы ни стадионы, все закрыто, и мы проводили в Реде индивидуальных встреч. Там было немного людей, но всех засняли, 106 человек арестовали и профилактировали. Я никогда не думал, что руководителя нашей фракции зубрили в Московской Думе оштрахуют и приведут как хулигана с улицы. Хотя он представил документы, он был в списках нашей партии является кандидатом. Кандидатов в депутаты не имеют права задерживать без санкций генерального прокурора. Тем не менее, задержали. Нашего депутата Московской думы Ингалычу три дня осаждали в Московской думе. Сидели, занимались вместо бандитами, хулиганами, э эту хрупкую, красивую женщину выслеживали. Потом арестовали и дали два штрафа. 450 тысяч за то, что разместила два поста. Собирается встретиться с кандидатами в депутаты. Я работал много лет в Совете Европы, но я не знаю ни одного такого позорного факта, чтобы к депутату применялись такие меры. Выгребают последние средства из кармана, не обеспечивая необходимость и юридической защиты. Это касается 48 человек по Москве. Я передал открытое письмо президенту, приложил этот список. Он сказал, я дам необходимые поручения, и мы разберемся. Я надеюсь, что Государственная Дума создаст комиссию и разберется с этими беспрецедентными фактами. Но одновременно у всех вызывает сомнение дистанционное голосование. Мы полагаем, что это может привести трехдневка, надомное голосование в Балаклаве, в святом месте для меня, в Севастополе, 51%. При прекрасной погоде голосовали дома, все в лешку лежали. Это просто халтура жалкая, мерзкая, отвратительная, которая унижает всех, в том числе и каждого из нас. Я надеюсь, наведем порядок, но трехгневка надомное голосование и дистант разрушает всю политическую систему. При дистанте не нужны ни наблюдатели, ни партии, ни комиссии, никто не нужен. Два оператора, два программиста, один заказчик сядут и вам напишут любой результат. И нам Панфилова с Булаевым доказывают, что это хорошо и правильно. Ни в одной стране мира, ни в Европе, нигде этого нет и не будет. И у нас не будет, я уверен, что мы добьемся. Но настаиваем, чтобы Дума немедленно сформировала комиссию и расследовали все факты, которые вызывают у граждан подозрения или глубокое сомнение. В целом наша команда готова к серьезной работе, у нас на 40% она обновилась, пришли талантливые, крепкие люди, ну и результат нас. Если посмотреть без подтасовок, там на Северном Кавказе, в той инвушетии пришел очередной упырь, сыпал все в одно ведро и говорит, поставите моего, его, будет 5%, не поставите, Я Говорю, мы никогда вашего не поставим, будет соображать интерес друзей. Он и опустил ниже 5%. А в республике мариэл 35%, в Коми почти 30%, у нас в Москве даже 29 на 30%, весь Дальний Восток 25-30%, Ронавеликий, тоже Якутия, Алтай, краснел весь Урал. Поэтому всем придется считаться с выбором граждан. Мир и планета левеет, требует справедливости и достойной жизни. Мы будем все делать для этого чтобы она в нашем любимом Отечестве эта достойная жизнь наступила. Еще раз поздравляем вас с началом сессии.